Попробуем выполнить задание ЕГЭ номер 7. Это одно из самых сложных заданий. Здесь можно получить несколько баллов, поэтому очень важно научиться выполнять это задание. Прочтем его. «Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками. В каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца». В первом столбце нам предлагают предложения, во втором столбце – грамматические ошибки. Итак, попробуем соотнести их. Прочтем предложение. А. Построив дом, ему пришлось долго возиться с получением разрешительной документации. Б. В журнале о чудесах и приключениях всегда можно найти интересный материал. В. Согласно действующего законодательства, гражданин подвергается штрафу. Г. Не только родственники, а также соседи собрались в здании администрации района. Д. Никто из тех, кто стал впоследствии инженером, не смогли устроиться на заводе в Москве. Я предлагаю, не прочитывая пока, те ошибки, которые могут встретиться, попробовать самим разобраться, в чем заключается ошибочность того или иного предложения. Предложение А. Построив дом, ему пришлось долго возиться с получением разрешительной документации. В данном случае мы сталкиваемся с неправильным употреблением причастного оборота, потому что, построив дом, у нас выполняет действие деятель, который... Фактически отсутствует в главной части предложения. Дело в том, что предложение дано как безличное, а к безличному предложению мы не имеем права прикреплять причастный оборот. Прежде чем он построил дом, ему пришлось долго возиться с получением разрешительной документации. Вот как здесь будет правильно. Поэтому, значит, ошибку мы нашли. В данном случае ошибка заключается в депричастном обороте. Я пока не буду вам называть номер. Я думаю, что вы можете посмотреть справа, какой номер, это, каков номер этой ошибки. Вторая буква, второе предложение. В, журналах, в журнале «Чудесах и приключениях» всегда можно найти интересный материал. В журнале, вероятно, «Чудеса и приключения». В данном случае в неправильной форме использовано название журнала. Значит, ошибка, очевидно, будет ошибка в управлении, ошибка в использовании несогласованного приложения, которое относится к слову «журнал». Должно быть правильно. В журнале «Чудеса и приключения» всегда можно найти интересный материал. Предложение «В». Согласно действующего законодательства гражданин подвергается штрафу. Когда мы встречаем производный предлог «согласно», мы должны помнить, что к нему должно относиться существительное в дательном падеже, а не в родительном, как сделано в данном случае. Правильно будет так. Согласно «чему»? действующему законодательству гражданин подвергается штрафу. В данном случае ошибка связана с использованием этого производного предлога. И пока мы не смотрим, как это можно обозначить, посмотрите самостоятельно, есть ли цифра, которая бы подошла к данной ошибке. Предложение «Г». Не только родственники, а также соседи собрались в здание администрации района. Когда мы встречаем союз «не только», мы должны помнить, что вторая половина этого союза «не только», но и. Если же мы берем второй частью «также», то у нас не может быть «не только». Поэтому правильная форма построения этого предложения будет такая. Не только родственники, но и соседи собрались в здание администрации района. И последнее предложение «Д». Никто из тех, кто стал впоследствии инженером, не смогли устроиться на заводе в Москве. Я думаю, что вы видите, если мы найдем основу, будет «никто не смог устроиться». А вторая основа – кто стал инженером. Таким образом, подводя итог нашему рассуждению, давайте попробуем правильно распределить предложение в соответствии с цифрой ошибки. Итак, первое предложение, предложение А, как мы сказали, у нас здесь неправильно построено предложение, где причастный оборот здесь использовать нельзя, значит, а мы цифрой… должны написать цифру 5. Дальше. Там, где у нас «Б», мы сказали, что мы в неправильной форме здесь дано приложение, название журнала. Мы здесь, давайте найдем среди наших пунктов, это номер три. Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением. Вот как раз это пункт 3. Дальше. В. Согласно действующему законодательству мы исправили ошибку. Должен быть дательный падеж. Это ошибка. Поддержанная форма существительного с предлогом. В данном случае ошибка 1. Предложение Г. Не только «но и» у нас должен быть союз. Не только родственники, но и соседи собрались в здание администрации района. Это у нас использование однородных членов. Это ошибка в построении предложения с однородными членами. Номер 4. И, наконец, Д. Никто из тех, кто стал впоследствии инженером, не смог устроиться на заводе. В данном случае у нас нарушена связь между подлежащим и сказуемым. Это цифра 2. Желательно сначала просто найти ошибку в предложении, а затем уже соотносить с теми ответами готовыми, которые даны. Я думаю, так будет правильнее. Может быть, кому-то удобнее сначала прочитать ошибки, которые встречаются. Иногда в таком случае можно и перепутать, поэтому я советую сначала попытаться прочитать, исправить на черновике, написать правильный вариант для того, чтобы не ошибиться в проставлении нужной цифры. Благодарю за внимание. Всего доброго.